Сожжение смоляного дома Столица царства Куру Хастинапури. Горожане говорили друг другу на перекрестках и в собраниях такие слова. Владыка людей Дритараштра мудр, однако из-за слепоты своей не получил он царство. Как же может он быть царем теперь в старости? Помажем на царство старшего из Пандума, юного годами, но умудренного знанием закона, справедливого и чуткого. Став царем, будет он почитать и Бишму, сына Шантан. Идритараштру с его сыновьями. Дурьотхан узнал об этих разговорах и очень сильно огорчился. Вместе с Карной и Шакуми, сыном Субалы, он давно пытался погубить пандавов, но те разгадывали все злодейские его умыслы, однако по совету ведуры молчали. Теперь же Дурьотхан пришел к отцу и стал того уговаривать выслать пандавов в город Варанавату, на север царства Куру, а тем временем привлечь горожан к себе щедростью и милостями. Долго отказывался мудрый Дритараштра, но в конце концов из любви к своим сыновьям согласился на это неправое дело. Тогда Дуриотхана стал привлекать всех подданных на свою сторону, он расточал богатства и почести. А некоторые искусные советники, направляемые Даритараштой, стали расхваливать город Варанавату и предстоящий там праздник в честь Господа Шивы. Когда же узнал Даритарашта, что зародилось у сыновей панда желание посетить сей город, вызвал он их к себе и сказал, Если вы хотите посмотреть празднество в Варанавате, отправляйтесь туда со своей свитой и слугами, развлекайтесь, а затем, побыв в этом городе некоторое время, возвращайтесь назад в Хастинапу. И сказал тогда Йодхиштхира за себя и своих братьев. Хорошо, и стали они готовиться к путешествию. Узнав об этом, Дурьотхана несказанно возрадовался. Он призвал своего советника Пурочину и велел ему прибыть в Варанавату раньше панглов чтобы выстроить для них дом из дерева, тростника и соломы и пропитать его стены маслом и смолой, а затем в один день, когда пандовы будут крепко спать, поджечь этот дом от самых дверей, чтобы никто из них не спасся. Согласившись на это Пурочин, отправился в город Варанавату и начал строить там смоляной дом. Пандовы припали на прощание к стопам Бишмы, царя Дритараштры, Благородного Дроны, Крипы, Ведуры и других старцев. Обняли они равных и отправились вместе с матерью своей в путь. Весь народ провожал их до городских ворот, и многие брахманы волновались, видя, что творится недоброе дело. Когда же все провожающие удалились, остался один лишь Ведура. И сказал мудрейший Ведура Юдхиштхире, правильно понимающий закон и пользу, и понимающий наставление, поймет мудрого. Человек, берущий оружие, сделанное не из железа, данное ему врагами, может избавиться от опасности, обратившись к средству, которым пользуются дикобразы. Сказав так, Видур отправился к себе домой. Горожане Варанаваты встретили Панду величайшими почестями. Посетив дома брахманов, городских начальников, воинов, а также дома вайшиев и Шудар, те быки из рода Бхараты отправились в сопровождении Прочины на ночлег. Осмотрев дом, уставленный лучшими ложами и сиденьями, богато украшенный, Юдхиштира обратился к Бимасене и сказал, «Очевидно, о Бима, что дом этот огнеопасен». Коварный порочина хочет нас сжечь, принимая за доверчивых. Но премудрый ведура заранее предвидел эту беду и предупредил меня. И сказал тогда Бимасена, «О, Юдхиштхира, если считаешь ты этот дом опасным, так давай же уйдем отсюда». «Нет», — ответил мудрый Юдхиштхира, — «нам следует жить здесь, стараясь не вызывать подозрений». Если мы убежим отсюда, шпионы коварного Дориотхана найдут нас и убьют, так что лучше будет обмануть врага, в руках которого сейчас сосредоточены и деньги, и власть. Нужно уйти так, чтобы он об этом не узнал. Поэтому давайте начнем же сегодня рыть подобно дикобразам подземный ход. Если мы сохраним его в тайне, нас не сожжет огонь. Но пандовам не пришлось копать землю своими неопытными руками. Через несколько дней пришел к ним некий человек и сказал, «Я послан сюда ведурой, чтобы сделать для вас благое дело. Пандовы должны быть сожжены вместе с матерью», – так решил Дуриотхан, и Видура об этом узнал. По просьбе Юдхиштхири прокопал землекоп подземный ход из дома, длинный и хорошо укрытый. После чего пандовы прожили в смолином доме целый год. Бурочина радовался, видя такую беспечность, и приготовился действовать. Но Юдхишхира сказал своим братьям, ⁇ Я думаю, что этот злодей сожжет нас в ближайшие дни. Так давайте же сожжем его самого в этом доме и убежим незамеченным. ⁇ Тем же вечером царица Кунти устроила в Смоленом доме угощение для брахмана. И пришла на этот пир некая женщина-нишатка с пятью взрослыми сыновьями. Они очень опьянели и уснули в темном углу, никем не замеченные. Ночью же, когда все гости разошлись и поднялся сильный ветер, Бимасена сам поджег дом, думая, что там остался лишь Пурочина. Пандева же вместе с матерью своей Кунти Вышли из горящего дома через подземный ход, а затем и вовсе покинули город. На утро все горожане нашли на пепелище останки Пурочины и женщины с пятью сыновьями. Решив, что все это кунти и пандовы, они очень сильно погоревали, а затем послали к Дритараштри гонца со скорбным известием. Дритараштра был глубоко опечален и направил в Варанавату брахманов, чтобы совершить погребальные обряды по сыновьям Панду. Скорбели тогда и все жители царства Куру, все кроме Видуры, который знал, что пандовы спаслись.